Всем привет, и с вами снова Олег Факеев. Как я уже говорил, хлеба меня не корми, дай мне что-нибудь разобрать. И больше всего я люблю разбирать, конечно, какие-нибудь радиоэлектронные вещи, механические игрушки, чтобы посмотреть, как устроено. Но на безрыбье. И рак рыба. И вот сейчас я разбираю письменный лакированный стол образца примерно 1987 88 года. Я на самом деле уже его практически разобрал. Потом понял, что, я, что это достойно отдельного сюжета. Вот такой вот стол. Ну, понятно, что ящики удвижные мы не разбираем. Блокированный. ДСП. Вот такие шикарно алюминиевые ноги у него на болтах. Крепкие, прочные. Очень большая поверхность площадь соединения вот так вот стояли ножки места для их крепления пришлось использовать торцевые ключи чтобы разобрать и что меня поразило этот стол буквальном смысле сделал без единого гвоздя без единого шурупа все на как пазы называется или забыл как называется сейчас покажу короче все все собрано вот на таких вот пенечках маленьких с отверстиями, это, стыдно сказать, не знаю, не знаю, как это правильно назвать. В общем, вот, вот все на них собрано и склеено. Шикарнейшая лакировка, ДСП, -шка. внутри все тоже чем-то промазано. Ну что могу сказать, это реально не Икея, это просто круче. Я думаю, что он продавался собранный, то есть собирали его в заводских условиях, но такое качество сборки, никаких люфтов нет, все крепко, все подобно. Просто гордость берет за наше производство в советские годы вот таких вот вещей. Шикарно сделано, я на самом деле уже ножки все отвинтил. Из инструментов здесь только молоток. Кстати, же мне понадобились. Крышку я уже снял. Опа. Она тоже также собрана. Сейчас покажу. Крышка держалась тоже. Но это не пас. В общем, вот на таких пенечках. Это же еще как надо было точно все разметить, чтобы по такой большой поверхности все это попало. Вот мы видим отверстие для ножек. Ну и, собственно говоря, единственное, где использовались шурупы, это направляющие для ящиков. Все. Все. То есть в лучших русских традициях собрано без единого гвоздя. Собран стол, собран без единого гвоздя. Я Вот очень хорошо видно, как устроено соединение просто аккуратненько подбиваем молоточком все разошлось все. ну и теперь вот это вот выбьем и спинка разобрана просто я потрясен потрясен это все что осталось от нашего стола ножки вот кстати интересное сочленение тоже по были сделаны пас шип о это на шипах все вспомнил это называется шипы вот. Столешница, ну, в смысле, поверхность стола, задняя стенка, боковые стенки. Все. Разборка заняла примерно минут 10. Ну, блин, еще раз скажу, как классно было собрано. Просто сердце крови обливалось, когда разбирал эту конструкцию. Я потрясен, честное слово. Мне даже как-то жалко стало, что я разобрал такую шикарную конструкцию. Просто вот можно оставить как произведение производственного искусства советского периода. Ну ладно, ждем, когда мне еще что-нибудь попадется на разборку. С вами был Олег Фокеев.